Третий пункт, о котором вы заботитесь, это, конечно же, баланс вложений. Вы следите за тем, чтобы давать и брать в этой структуре было одинаково, чтобы каждый от своих способностей, от своей ценности вложил. И это от лидера зависит, лидера своей жизни или лидера коллектива, а сможет ли он потребовать. Во-первых, вы не можете потребовать от человека вложений, если вы не признали его ценность. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Что ему вкладывать? У -у -у. Ты ему говоришь, ты вообще никчемный элемент, иди работай. Это своей никчемности. Вы понимаете, как это звучит? Женщина смотрит на своего мужчину дома и говорит, блин, толку от тебя никакого, ну иди хоть гвоздь забей. Вот вам эта фраза, вы вообще пропустили иерархический пункт, родные, поэтому он не забивает вам гвоздь. Вы забивает на, на все. Он, да, вот Макс, он может это забить на все. То есть требовать баланса вложений без двух предыдущих вещей чужому человеку, если он не включен в вашу целостность. Ну идите, сходите, скажите кому-нибудь сделать что-нибудь. Скажите, да ты кто? А что я должен туда и там делать? Жалкие глупцы. Я же запретил вам. Э -э, Отлично. Вы виноваты в страшных бедах, которые на нас арушатся. Ты, девятый. Тебе просто нужна власть. Конечно! И что чтобы там не допитал второй твое появление, это начало конца! Второй не говорил, какая еще власть? Моя власть! Отбиваем! Что еще за бред? Ты считаешь, что правишь миром? Второй говорил, что я должен разгадать, для чего мы здесь? Я чужой человек, как тебе отношения не имею. То есть, если у вашей семьи или в вашем коллективе проблема с третьим пунктом, то на самом деле вы должны заниматься не этим, выстраивая всех ширемга, призывая... Работать лучше, больше, вкладывать в себя 100%. Вы должны посмотреть на пункт первый и второй. У вас здесь проблема. А это всего лишь уже же следствие. Есть непризнанная ценность отдельных элементов, которые не хотят работать. Или даже если ценность есть, то нет целостность. Этот элемент не считает себя частью вашей системы. Я сам не помню, кто я. Но я уверен, мы должны спасти второго. Мы... Нет. Я уж лучше отсижусь. Женщина говорит, я замужем. Мужчина говорит, мы сожительствуем. У женщины был баланс уважения. Она будет вкладывать. А он будет вкладывать? Нет, конечно. А почему он должен вкладывать? Даже если она его уважает, он говорит, боже, он такой, такой, он такой замечательный. Но он считает себя отдельным элементом. Он вообще приходит ночевать. Это у него берлога такая. С бесплатной домработницей. Когда баланс вложений есть... И каждый вот максимум, вы помните, есть, есть ценность каждого отдельного элемента, и вы ее понимаете, то, пожалуйста, не надо требовать в балансе вложения от этого человека чего-то другого. То есть, если этот человек проводит энергии, например, воздуха, и он может а, все время фонтанировать какими-то идеями, он может сносить легкость, он может расхотать всех, когда уже а, люди умерли то, пожалуйста, ну не надо требовать от него действий э, из энергии Земли. Типа, так, перестань фонтанировать, скажи мне факты. Фактами, как я понимаю, занимаетесь вы. Какие факты? Он меня смотрит. Факты, факты. Факты, это что... Изучают историю. Пытаются разгадать. Вот. Хочу все знать. Это про них. И вы попадаете. Вот за что я уважаю американцев, за то, что они как раз с этим разобрались по полной программе. Там есть целые отделы психологов, которые расканировали. И вот этот человек может, вот это он не может. И вот это требовать от него никто не будет. И самое главное, ему создадут его энергии, создают даже специальные условия для проявления. Потому что, например, люди творческие ни в коем случае там не работают с до. У них вольный график. Их вообще чаще всего оставляют дома работать так дешевле. А, потому что единственное, что они делают на работу, они приходят, когда хотят, уходят, когда хотят. Волна, понимаете, он же на волне своей, творческой, а, он весь остальной коллектив суммурит, потому что он приходит и не сидит нормально за столом, он. Сидит на столе, лежит на столе, смотрит в потолок. Что он там делает? Он, он творит. Он творит, понимаете? И если вы создаете, у нас это не очень, мы как бы воспитаны, еще все равно тянется шли. с авдепа мы воспитаны. Если вы создаете фирму, вы начинаете от всех людей требовать немецкому, не знаю, война повлияла, что ли. А один не встраивается никак. И вот если этот человек для вас ценен, вы понимаете, что это великолепный специалист, он эффективен, он сделает все, только не трогайте его. Видишь же такие, да? Да. Вы начинаете, если вы мудрый хозяин, вы начинаете закрывать глаза на то, что он приходит к и Все все об этом знают, начальник знает, и просто не смотрит на часы. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы тоже себе не признаете, что вы приходите говорить, каждый раз, говорите, ну вот сегодня, вот завтра, сегодня ну просто что-то случилось в раз. Каждый Надо день нам это нам просто нет. случайность, да. Вашей энергии. А когда вы так можете, вы будете требовать от человека вложения только соответственно его ценности и, в принципе, его способности. Ребята, вы можете нам помочь? Мы разбудили нечто... Не мы, я разбудил нечто. Нечто ужасное. Ой, вот оно! Слава Богу, вот в этот момент тоже все будет хорошо. Как только есть баланс вложений, в системе возникает, а, уже возникает энергия любви и дружбы. То есть, кроме того, что на первом и на втором этапе появляется возможность эффективной работы, то есть мы уже туда двигаемся, на третьем этапе возникает замечательная атмосфера, расслабленная и при этом доверительная. Любовь и дружба. Принимаю, уважаю, прошу только то, что можешь дать, даю только то, что могу дать. Но в связи с тем, что эта целая структура всегда складывается из необходимых ей элементов для существования, этого достаточно. Друг. Друг. друг. Я могу дать это, он может дать это. Если нас только двое, этого будет достаточно. Если для другого процесса понадобится третий человек, великолепно, все разделяется. Он может это, он может это, я могу это. Мы вместе собираемся. Вкладываем то, что можем, этого достаточно. Не надо требовать сверх. надо требовать только то, что свойственно человеку. Все, я тебя залатал. Вроде никогда этому не учился, а руки сами все делают. И все будет хорошо. И уже начинает а, появляться атмосфера группы приятная, в которой хорошо хочется находиться. И если вам хочется находиться, опять у вас проблемы по вот этим. Четвертый пункт. Это...